Друзья, в этом видео я покажу вам 5 самых стильных мужских причесок. Смотри видео до конца и выбирай ту стрижку, которая тебе подходит. Ты уже смотришь мой канал, а значит, ты красавчик и выглядишь просто сногсшибательно. Но, выбрав себе классную прическу, ты сможешь повысить уровень сексуальной привлекательности в глазах девушек с седьмого ну и до одиннадцатого, так что поехали! Номер пять в нашем хит-параде – это сайт парт модельная стрижка или классический пробор. Это классическая стрижка с зачесыванием волос на бок, когда волосы разделены на две неравные части, разделенные пробором. Строгая и сдержанная прическа отлично подходит под костюм или любой строгий дресс-код вариант для бизнесменов, кто не хочет тратить много усилий и времени на ежедневную укладку. Эта стрижка стала популярной еще давно и всегда будет выглядеть довольно аккуратно. А с этой прической у тебя формируется, знаешь, такой более зрелый, а более солидный образ, который очень, очень нравится взрослым женщинам. Это хорошая новость, если тебе приглянулась мама твоего друга. А у твоего руководства и коллег создается впечатление, что ты ответственный и уверенный в себе человек, которому можно доверять. Недаром Джордж Клуни и Леонардо Ди Каприо выбрали именно эту прическу. Хотя, судя по тому, как долго Леонардо Ди Каприо не давали Оскар, я бы на его месте задумался. Например, о смене его прически на номер 4 в нашем хит-параде, и это Топ Нот. Это прическа для длинных волос. С боков и сзади все выстригается, а сверху остаются длинные волосы длиной от 10 сантиметров, которые закручиваются в пучок. Например, Колину Фарлу нравится эта стрижка. Подходит как к классическому костюму и выглядит с ним очень контрастно, так и к кэжуал стилю. Очень стильная и очень популярная прическа, которая говорит о вашем неповторимом вкусе и о вашей смелости. В России у многих людей эта прическа называется мусорный мешок. Ну, потому что она похожа на мешок мусора, завязанный сверху. Во -во, парни, слушайте, если что, это придумал не я, поэтому помидорами меня не кидайте. Есть также менее экстремальный вариант, называется «мен бан» или «мужской пучок». Отличается тем, что с боков и сзади мы оставляем волосы подлиннее. Здесь важно грамотно все уложить, чтобы волосы не торчали в разные стороны, иначе весь смысл прически теряется. В общем, отличный вариант для тех, у кого длинные волосы. Кстати, мужской пучок идеально подходит тем, у кого густая борода. И третье место в нашем хит-параде занимает прическа «фейт» или современный полубокс. По бокам коротко и плавно длина волос увеличивается, Прическа подходит тем, кто хочет выглядеть более брутально, жестко или спортивно. Выглядит очень стильно и сексуально, как у известных спортсменов или актеров. Эта стрижка – визитная карточка футболиста Серхио Рамоса. Почти каждый день я консультирую парней, которые обращаются ко мне вконтакте за помощью в подборе прически. И когда я вижу, что кому-то идет фейт, то я всегда рекомендую сверху делать небольшой беспорядок, чтобы это выглядело еще привлекательнее и более сексуально, так, чтобы девушки обращали на тебя дополнительное внимание. Если тебе нужно Индивидуальная помощь по подбору прически Смело пиши мне вконтакте, а мы едем дальше Второе место в нашем хит-параде Стильных мужских причесок занимает Классический помпадур Это прическа очень похожа на стрижку Элвиса Пресли, известного музыканта И любимчика женщин Довольно короткие волосы сбоку, плавно переходящие наверх Челка зачесывается высоко Вверх над лбом, подходит людям С крупными чертами лица в нижней части Либо с прямоугольной формой головы Ты выражаешь максимум уверенности, когда носишь Классический помпадур. Она кажется Сложные, но когда девушки тебя увидят, они сами к тебе потянутся. А ты хочешь классную стрижку, чтобы выглядеть стильно и нравиться девушкам? Тогда прямо сейчас поставь лайк этому видео и сделай меня счастливым! Вау, спасибо! Поехали дальше! И первое место в нашем хит-параде самых стильных мужских причесок занимает, конечно же, Undercut. В 2014 году вышел фильм «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли. С тех пор эта прическа стала символом сексуальности и не сдает своих позиций по сей день. Сзади и сбоку волосы выбриты, в то время как длинные волосы сверху уложены направо, налево или назад. Будьте аккуратнее. Так как с боков практически нет волос то все внимание сразу падает на твои уши лучше чтобы они были правильной форме в андеркате комбинируются длинные и короткие волосы что создает контрастность очень легко уложить и не занимает много времени особенно если использовать помаду для волос кстати я выкладывал видео о том как укладывать волосы смотри его по ссылке в описании андеркат это моя любимая прическа сам я честно просто без ума от нее когда-то я зачесывал волосы на бок теперь я зачесываю назад и это очень провокационно очень стильно она она выделяет сразу из толпы и является просто сигналом для девушки, что с тобой нужно пообщаться, что с тобой нужно познакомиться, потому что ты явно не такой, как все. Так что это прическа номер один для тех, кто хочет нравиться девушкам, для тех, кто хочет пользоваться у них повышенной популярностью. Это был хит-парад самых популярных мужских причесок. Подпишись на канал прямо сейчас, чтобы первым увидеть мои новые видео о том, какие ошибки мужчины совершают при выборе прически, а также увидеть хит-парад самых страшных мужских причесок. Нажми на кнопку подписаться, рядом на колокольчик и нажми галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Друзья, ставьте лайки, огромный вагон лайков. Мне это очень нравится, они меня мотивируют. Пишите в комментариях ваши вопросы, а также какие прически вам больше всего понравились из этого списка. Может быть, вы знаете какие-то еще прически. Естественно, пишите, какие видео вы хотели бы, чтобы я для вас снял. С тобой был Александр Самсонов, эксперт по мужскому стилю. До встречи в моих новых видео. Будь стильным, нравься девушкам и чувствуй себя счастливым. Пока!